Доброго времени суток всем. Ловил на три палки. Также не забываем про кафе. Получите? Распишитесь лайком и подпиской. А вот и координаты.